Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Ева Фландер. Тема нашей передачи «Наше здоровье». Тема очень актуальная, важная и для всех нас необходимая. И мы начнем с понимания, что такое здоровье, как его иметь, что делать, чтобы его сохранить, почему появляются болезни и как с ними бороться. И первое, что нам нужно всем знать, это то, что наш мир состоит из любви. Бог есть любовь. Бог любит нас, и мы с Ним едины. А это значит, что с любой болезнью, с любой проблемой мы можем справиться. И я приветствую вас в моей самой любимой песней, которая называется ⁇ Только любовь ⁇ Любовь, как перлина, как квітка коханья, души розквітала завжди. Щоб любовь, как перлина, как квітка коханья, души розквітала завжди. Життя в любовь розквитает, так хочется, чтобы на земле Цю истину все люди знали, любовь, любовь, я только ты Цю истину все люди знали, любовь, любовь, я только ты Желаю вам, люби мои, счастье в любви знайти. Сирьез, счастье, всех приветствую. Сирьез, счастье, всем бажаю. Живите на земле, в мире добрый, счастливы на родине земли. Живите на земле, в мире добрый, счастливы на родине земли. Только. Любовь, любовь, очаровывает меня за Я обожаю вам, люби мои, счастье в любви znajди. Только любовь, любовь, любовь, очаровывает меня за Я обожаю вам, люби мои, счастье в любви znajди. Да, в любви есть все, все, что нам нужно, но сегодня мы будем говорить о здоровье. Друзья, здоровье это одна из самых важных ценностей в нашей жизни. Здоровьем нельзя пренебрегать вечно. И рано или поздно придет день, когда мы не сможем позволить себе такую беспечность. Мы обязаны и должны, я подчеркиваю, именно должны создать сами себе настоящее здоровье. И еще очень-очень важно всем нам знать, что мы несем ответственность за свое здоровье и здоровье своих детей. И в нашей власти прийти не просто к здоровью, а к истинному здоровью своей души, духа и тела. И, конечно же, в этом нам помогут мудрость и знания. Дорогие мои, как вы думаете, для чего нам нужна мудрость, если есть знания? Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом. А я вам дам свой ответ. Мудрость живет в сердце а знания в голове. Но сердце управляет головой, и в сердце человека находится его система ценностей, взглядов, смысл жизни, устремления. А когда сердце еще и поет, о -о -о, а любящее сердце – это исцеление от всех болезней. Ах, как нам сегодня людям не хватает этого понимания, но всему свое время и прямо сейчас для вас звучит песня «Сердце». А для счастья надей крило Пісня людям несе насолоду Пригортає, як мати завжди Дає радость і мудру свободу Пісня келих живої води, живої води. Коли сердце в любові співає Счастье душа замира, Святой Дух у сердца палает, пиши фоче Пришла уже пора сердце в любовь испевает, а ведь счастье душа замира, Святой Дух у сердца палает, пиши фоче Пришла уже пора. Уеднаний познать, уеднаний познать любовь. Урожай от кохания собрать, а для счастья посиять знов, Песня, сердца, мелодия с неба. Слово Боже, то Божа любовь. Вони завжди всегда, и каждому треба, вся к мити, повсяк час, снова и снова. Сердцем в любови а ведь счастье душа замыра. Но духу сердце полае и шипоче пришла уже пора. Мы сердцем в любови спевае, а ведь счастье душа замыра. Но святы духу сердце полае и шипоче пришла уже пора. Да, сердце и мудрость – это место встречи Бога и человека. Это единение человека с Богом. И если человек с Богом единый, то вопрос болезни уже под вопросом. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Музыкальная пауза. И опять для вас звучит одна из самых глубоких, очень красивых песен, которая называется «Бог обещал». Синее небо, без тучи, гроз, Солнце без ливней, множество роз Радость без моря, жизнь без тревог, Не обещал нам это -э -э. Будете знать, тяга скорби скорбей, Чтобы вам не стенать все испытания. Вас обойдут раны и боль, Заботы и труд, но обещать Субтитры а Никак не пройдем, обещаю. Не обещал Бог легких путей, но обещал нам помощь в пути. И здоровье, друзья, это тоже путь. Ну а мы продолжаем говорить о здоровье. И как вы думаете, мои дорогие, почему, несмотря на увеличение продажи лекарств и появление новых продуктов питания, с каждым годом наблюдается рост всевозможных болезней? И почему только немногие люди могут похвастаться своим здоровьем? Прошу вас, очень прошу. Пишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А вот вам мой ответ. Настоящее исцеление никогда не приходит от порошковых таблеток. Вы не найдете его во флаконах с лекарствами и в хирургическом скальпеле. Критическая ситуация ⁇ да. Но сами по себе они не способны создать здоровье. Истинное здоровье – это результат. Результат жизни в гармонии с Богом, людьми, с природой. Я повторю, здоровье – это труд. Мы должны каждый день трудиться и создавать свое здоровье, понимая, что ничего в природе не происходит просто так. Даже дождь не идет случайно. И болезнь – это тоже результат. Это не случайность, она приходит, когда мы не живем в гармонии с природой, а нарушаем ее законы. «Болезнь тела – результат болезни души. Болезнь души постепенно переходит на дух, судьбу и тело. Болезнь – это призыв к изменению, а трансформация человека и есть его исцеление. И первое, с чего нам надо начинать – с изменения своих привычек и характера. А это значит учиться любить этот мир, людей, жизнь и не привязываться ни к чему и никому». Друзья, чтобы что-то начать, конечно же, всем нам нужно вдохновение. И я вам его желаю. И для вас звучит песня «Вдохновение». Сны дыхание Жизнь и пробужденье И солнцем блеск И ветра шепот нежный Над свежей башней Шабара-катрель моя сирень и сотни небес глубокий и мой дивный бог хвала тебе и слава чести мини святому твоему вот как ты благ творению своему как велика как велика любви твоей держава иего строй и зелень внешних сходов, а и молодой, молодой. весенний жизни шум Рождают сердце, сердце. нить высоких дум а Слагают гимн создателю природы Творец миров, чье имя безначальный, Чью мощь бессилен, выразить язык беспредельно, Всей могущ велик, Чим словом о небеса мой дивный Бог, хвала тебе И слава чести имени святому твоему О, как ты благотворенью своему Как велика, как велика Любимая держава Мой дивный Бог,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 Дорогие мои радиослушатели, прямо сейчас я молюсь, чтобы к вам пришло вдохновение, вдохновляющее вас на новую, яркую, гармоничную и чудесную жизнь, жизнь в любви. А это и есть наше здоровье и слава Богу, дающему нам все это. Дорогие мои, о здоровье можно говорить и говорить, и мы вскоре продолжим наш разговор «Как быть здоровым». А пока я заканчиваю свою передачу и от всего сердца желаю вам, пригласите в свою жизнь здоровье. Знайте, здоровье – это труд. Трудитесь и не ленитесь. Жизнь не улыбается лентяем. здоровье как золото, которое вам надо отыскать в глубине своей души и сохранить его. А если придет болезнь, не гоните ее, а спросите, что ей надо от вас, для чего пришла. А болезнь – это голос, призывающий нас помочь самим себе. И как можно быстрее начинайте работать над собственным изменением во всем. Прежде всего меняйте привычки и характер. Помните, глубинный характер – это ваша судьба. И то, и другое мы создаем. Никогда, никогда, никогда не унывайте. Печалиться можно, при печали сердца душа оживает. Унывать нельзя, недопустимо. Понимая, что Бог живет в каждом из нас, а это значит, что с любой проблемой, абсолютно с любой болезнью, мы сможем непременно справиться. Закон, и он не приложен. И напоследок, друзья, мне хочется вам пожелать, любите друг друга, молитесь друг за друга, помогайте друг другу и, конечно же, прежде всего, больше всего, любите Бога. Он и есть наше истинное здоровье. И каждый день дарите друг другу чуточку любви. А с вами была я, Ева Фландер, и до новых встреч в эфире.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 Святые руки передать Вознестись к Божьим высотам Приняв всем сердцем благодать Любовь В твое Все сердце мной, пришла любовь. Спеши. Причем вчера...